Друзья, всем привет! Сегодня сделаем простую и полезную самоделку для домашнего хозяйства. Вот из такого пластикового 5-литрового ведра и вот такой пластиковой тоже 5-литровой баклажки из-под воды. А для начала сделаем отметку 1 от ведра на расстоянии 75 мм. Проведем линию по кругу. Воспользовался для этой задачи самодельным рейсмусом. Далее полученную линию надо поделить на 4 части и поставить точки. При длине окружности моего ведра это расстояние получилось около 160 мм. Таких точек может быть и меньше и больше, все зависит от размеров самого ведра. Но для 5-литрового я считаю оптимально сделать 4 Продолжаем разметку. И теперь на крышке очерчиваю 5-литровую баклажку. Делаю сначала разметку по дну, а потом прислонив маркер к основной части бутылки, делаю еще одну разметку. Она получится немного больше первой. И теперь я вырезаю по контуру, держась примерно между двух этих линий. Это я сделал для того, чтобы крышка плотно налезала на бутылку и фиксировалась в ребрах жесткости. Что мы сейчас и сделаем. Далее берем коронку на 64 миллиметра, она у меня самая большая в наборе, и делаем отверстие в ведре, на местах где ранее поставили точки. После этого сверлом на 6 мм делаем пару отверстий у основания горлышка бутылки или на расстоянии 30 мм от верха бутылки. Я их сделал друг напротив друга. После проделанной работы убираем различные заусенцы и неровности с помощью ножа и наждачки. Самоделка готова, теперь идем испытывать. Для этого необходимо наполнить бутылку водой. Далее несем все вместо прогулки кур и других птиц. Ведь у нас получилась вакуумная поилка для птиц, закрытого типа. Просто переворачиваем бутыль вниз и фиксируем крышкой ведра. Вода через отверстие наливается в ведро и останавливается, дойдя до этих самых отверстий. Я увидел подобную заводскую конструкцию в магазине, и стоит она там аж 1000 рублей, вариант который показан в этом видео стоит 100 рублей, и то если покупать ведро, а если все есть дома, то бесплатно. Курочки охотно интересуются новым изделием и скоро начнут полноценно пользоваться. Я думаю получилась простая и полезная самоделка, как раз как я и люблю. Друзья, если видео вам понравилось, то ставьте лайки и напишите в комментариях, как вам такая конструкция и есть ли у кого вариант заводского исполнения.